Всем привет, с вами Макс Репьев, мы все так же находимся в Дубае, сегодня у нас будет формат ложика, потому что мы сначала с вами едем принимать наш новый офис, вообще посмотрим в каком он состоянии что там нужно сделать, а потом мы едем смотреть новый проект от Домака, может быть даже несколько, поэтому посмотрим. Денек насыщенный, но сначала мы с вами едем в бизнес бэй, у нас там на встреча с дизайнером, хотим распланировать, обмерить, ну там на самом деле я думаю, будет долго а Дальше уже поедем до дамаг. Мы не стали покупать офис, потому что пока еще не знаем, какой состав будет. Может быть, мы сильно увеличимся. Может быть, оставимся в том же составе. Но так будет комфортнее. Поэтому погнали в бизнес бей, Все покажу. Я думаю, будет интересно. Смотрите, какая ракета завелась. А у меня тут, господа, кто? Все правильно, это Искандер Тот самый легендарный Искандер Который в Дубае у нас курирует направление И курирует так, что мы здесь неплохо выросли И вот, короче, он на самом деле тут и страдался весь Потому что очень много моментов, которые сильно отличаются от российских С тем же самым открытием счета, открытием офиса И вообще все сильно по-другому Ну а все основные сложности позади, дальше только рост да, и рост, я надеюсь, будет очень бурно. Потому что в этом году, на самом деле, много аналитиков крупных говорит, что дубайский рынок недвижимости вырастет на 15%. На, на «Франк» есть такое рейтинговое агентство, но это, типа, «Долой ты в мире недвижимости». Так вот, они Дубай поставили в 2023 году на первое место, как самый перспективный рынок в мире, дают ему плюс 13,5% роста. Но для сравнения, чтобы было понимание, там, европейские столицы отрицательный рост, минус 1 минус два процента. В основном такая вот аналитика. Так что посмотрим, как оно будет. Да, ну на самом деле Дубай, конечно, очень специфичный рынок, и он специфичный такой во всем. И здесь не нужно сломя голову сейчас идти и покупать все подряд, и думая, что везде все отрастет на 15%. Есть объекты, которые покажут вам, как это модно сейчас называть отрицательный рост, господа. Такое тоже встречается, и нужно... Ну, обращаться к специалистам, я знаю, что многие из вас не любят, считают это лишними людьми, но тот, кто обращается, тот понимает, как бы в них смысл. Это такая не реклама у нас. Нет, я даже больше скажу, рынок Дубая в целом не слишком спекулятивный. Ну, да. То есть он много для чего подходит, но для спекуляции поскольку, если бездумно здесь покупать просто то, что, ну, понравилось, да, глазами увидел, понравилось, то, как правило, да, именно для спекуляции потом это не подходит. Да, и на самом деле и для аренды да, короче нужно обращаться к специалистам потому что я сначала когда приехал в дубай думал по одному потом во второй раз думал по другому а сейчас вообще думаю иначе вот. и это все там с прошествием какого-то времени я думаю что у него то же самое. постоянно каждый месяц меняется представление в общем едем в бизнес бэй немножко постоим в пробках сейчас с вами чуть-чуть совсем и покажем вам офис. Как вы да, мы же едем под вес уделять, пускай следующий Я уже сказал, ты тут не первый с нами шли. Вот вообще хочу сказать, что в Дубае действительно очень... Хорошо создана инфраструктура для бизнеса, для резиденции, потому что в каждом здании есть парковка. То есть это не нужно, как вот ты, например, в Сочи приезжаешь, как тут у нас в офис, да, и иди там куда-нибудь, ставь эту машину там за 3-9 земель. Здесь ты прям вот поставил, вышел, и у тебя лифты. Еще сразу можно поехать. Так что двигаем. Вот, значит, наш офис первый посмотрим как вообще у нас выглядит view вообще в бизнес бэе пока еще много что не застроено поэтому есть вот такой пятак вот такой пятак но вот там справа Буш халифа вообще его конечно нужно тут будет немножечко про но тем не менее уже есть стеклянные перегородки здесь в чем предыдущий выехал и мы как бы не для чего их разберем, а с перегородками. И мы за это заплачиваем. Поэтому нам надо сейчас посмотреть. Все лицее. ничего не Как бы сейчас он выглядит неэстетично. И нам еще предстоит на самом деле очень много вопросов решить по поводу докомплектования всего этого. А, вот этот ковер отсюда, возможно, убрать. А Каких-то ароматизаторов сюда. Блин, ну конечно, они прям вообще не заморачиваются за ремонт. И они потом помыли потолок тряпкой. То есть нам, короче, еще, видимо, придется перемывать это все. Но, э, как бы, в принципе, все как будто бы нормально. Искандер, значит, забирает вот этот кабинет себе. Картинами мы это все тут завесим, все это будет круто. А здесь у нас... Здесь у нас маленькая кухня такая, а здесь санузел. Ну, как бы, это все, конечно, будет красиво и эстетично не так, как сейчас. Но, тем не менее, все будет пушка Люди ушли, значит, мы все получили Документ подписали, ключи забрали И здесь, короче, предстоит прям много что поменять Во-первых, мы уберем отсюда этот ковер Во-вторых, мы уберем отсюда Вот этот ламинат Мы уберем отсюда этот ламинат Золотые плинтуса вот пока еще, возможно, мы и оставим Ну, как бы Дорого-богато, мы же все-таки Реал Эстейт занимается. Шутит. Да. И еще, я думаю, оставить люстру Может быть, все-таки вот, а, на самом деле, как бы сюда придется вложиться Мы сейчас поедем еще в местный магазинчик, называется он Ace Это что-то по аналогии с Лерой Мерленом, но Лерой Мерлен здесь нет Вот, и сейчас мы еще будем смотреть, компоновать а, рабочую зону Потому что вот эта вот часть, скорее всего, отсюда уберется То есть, тут, кстати, еще, знаете, какой а, интересный момент То есть, вот это не сплошные стекла можно сносить а вот такие сносить, где вот они в потолок, нельзя. Ну, По пожарной безопасности, да. да. ты согласовываешь, две недели это все занимает, короче. Поэтому так и делаем. Ну вот эта вот часть, скорее всего, отсюда у нас уедет. А, здесь будет большая рабочая зона. Там какой-нибудь диванчик. Ну и так, чтобы место, знаете, проводить. Там иногда застройщики приходят. Или какую-то презентацию, например, нужно привести, То есть там будет какая-то часть с доской, с передвижным телеком и так далее. Здесь, значит, будет переговорка. Большой будет стол стоять. Телек висеть здесь. Мы это все освежим, покрасим. Как бы будет хорошо, красиво. Ну а здесь будет у нас Искандер сидеть. Мы не знаем, вот т образный скорее всего стол поставим потому что иногда я, я прилетаю бы было вот так короче Оп. вот так вот они сидели но я бы по-другому сидел В общем, надо будет подумать. ну кстати ничего такое решение было можно так тоже сделать а ты уже не там я не сяду да а, но тем не менее грубо говоря вот так вот один стол вот так как-то второй, либо г-образным его сделать один здесь, второй здесь. Ну, короче, у нас есть дизайнер. Мы сделаем офис именно в фирменном стиле. Так что будет все прикольно. Ну, немало работы ещё. Ну, да. Я просто думал, что успею тут ему помочь в этом плане. но понимаю, что успею тут и начать. Да ты сегодня собрание хотел здесь проводить уже. Вчера еще хотел. Ну, да. Я думаю, так быстро это не половина. Общем, На пару недель работы реально. Мы сделаем здесь уютно. Хорошо и красиво. Но пока, конечно, это выглядит все... Ну... Пока что как-то так, но будет хорошо, попозже. И это типа местный люрамберленд, всякие палатки здесь, ротанговая мебель, барбекюшницы, а мы идем за карпитом, да. карпит это ковер с английского переводится. Еще, короче, здесь большой плюс, что нет воровства на улицах. Я говорю, у нас на ночь оставь вот эти грили вот так, их утром утру не будет. Они явно же все это не убирают. Ну да. Палатка натянута, грили как бы, ну тут Слушай, камеры. А дождь недавно был, а у них вот это все дожитло. Закрывали ну, что-то? А? Наверное, как -то... Да тут дождь-то 10... Дождь в Дубае идет 10 дней в году. И мы, значит, с вами заходим. Здесь просто огромнейший ассортимент всего и вся. Инструменты, ну, короче, если переезжаете в Дубай, вам эйс точно пригодится. То есть на ремонте как поделать, а, инструменты купить, сковородок, там еще что-нибудь. Ну, что-то типа Леруа Мерленов перемешка с Хофом. Ну, как бы не совсем с Хофом, но почти. Мы нашли, значит, здесь ковры, а, но вот это вот... Ну, -то плоский, тонкий слишком. Ну, а это слишком вот это мягкий, но... да. Но, но он дороже а вот этот получается такой же как этот да вот такой но ну, на так самом деле цвет хороший цвет хороший. И этот и этот нормально но ну, я думаю что они должны как бы служить подольше как бы вот это сильно мягкий это вот ты прям не ему ничего не ходить ну, к нему можно прям обувь снял и ходишь я видел такой вовсе прикольно ну, чистить его это вот очень сложнее а, короче дизайнерам сейчас фотка будет и это все дело чтобы они сопоставили Теперь, значит, мы едем в Dragon Mart, в магазин Дракона. Это какой-то китайский супермаркет, там что то я до сих пор не понял. Строительная какая-то, всякие штуки, мебель должна быть, короче, посмотрим. Нам еще, кстати, предстоит купить технику, а техника здесь, ну, как вы знаете, дешевле. Но проблема в том, что русской раскладки клавиатуры нет. И Искандер говорит, что тут есть marketplace, называется NUN, и там можно заказать русскую клавиатуру. Да, я сам себе клавиатуры. Я же купил на компьютере. сидел, клавиатуры нормально. Куда же успокаивает. В общем, сейчас доедем на Драгомарта, посмотрим, что там вообще такое. Хоть будет такой познавательный у нас бложек с вами. То есть, офис посмотрели, а сейчас думаем, где это все вообще купить и как это все обставить. Правда, нам это все будет делать девочка из Индии. Ну да. Да, и мы сейчас едем не для того, чтобы закупиться, а для того, чтобы просто прицениться, сколько это стоит. Чтобы когда нам выкатывали счета, мы понимали, из какого сегмента все-таки у нас это будет. У них есть такая услуга, они вот все, что касается полного цикла, здесь с этим неплохо. Мы, получается, снимаем варианту через компанию, которая занимается коммерческой недвижимостью как сдачей, так и продажей, так и управлением. Если у вас есть какая-то коммерция, вы, например, можете им отдать, они тоже будут этим управлять. И потом для арендаторов у них тоже там есть услуги, они напрямую это сами не делают, но есть посредники. По ну, въезду, вот я, например, тут вообще знать не знаю, да куда мне идти, где мне строителей искать. Я к ним обращаюсь, они говорят, да, у нас есть ребята. В принципе, все, что вам нужно, от дизайна до оснащения техникой, ремонтных работ и так далее, типа все это под ключ можно сделать. Ну, вот посмотрим, я думаю, что, как обычно... Как все услуги в Дубае, ценник будет заряженный сначала, надо торговаться. В общем, посмотрим, как это будет. Ну, сначала в Dragon Mart. Да. В общем, ребята здесь прям не на шутку разместились. Они тут целый район занимают. И это мы уже въехали. Значит, есть Dragon Mart Home Furniture Center. Вот здесь вот он. Вот этот. А дальше есть еще какой-то Dragon Mart. И непонятно вообще, что и что. Но ну, такое ощущение, что мы опоздаем на встречу, потому что нам надо быть в 4 часа где-то в пустыне, куда ехать, там минут 40. И у нас типа есть всего там минут 30 для того, чтобы изучить все вот эти вот моменты. И когда вообще приедете в Дубай, не покупайте себе длинные тачки, потому что дороги очень узкие. И вот только что я уже колесом шваркнул здесь Ну короче, там прям рынок а Здесь, ребята, представлены разные магазины Тут даже вот золотишком торгуют Какие-то кровати а Что-то типа рынка под закрытым небом Но с нормальным вот таким вот оформлением Как бы вот Здесь мы вряд ли что-то найдем, что нам подходит Мы только что были с вами вот здесь А теперь переходим на какой-то рыночек вот сюда и сейчас здесь нас будут атаковать. Будет, короче, вообще все, что хочешь. И духи. И секаторы. И какая-то роба. Все, что хочешь есть. И вот тут вот еще и, значит, одежду продают. И чехлы для телефонов. И инструмент электрический. И автоклавы. Ну или это не автоклав, не знаю. Генераторы. Короче, вы знаете, где все найти. А вообще, конечно, магаз совсем не Дубай Молл. Здесь, значит, вот продаются стулья. А мы только что нашли ковры, но ковры именно резидентские, то есть те, которые домой стелется. Чувак нам сказал, что там Искандар, правда, вот написано, а здесь, а это Сикандар. Да. да. Нет, вообще, он огромный этот рынок или как его назвать. Да. но Мог быть бестолковый. Навигации вообще никакой. И здесь все можно? в перемешку, потому что здесь, вот, например, у тебя самокатами дорогую, а тут рядом же ванными принадлежностями, а через дорогу париками, а там женскими шмотками. И нам надо найти SB-16. Вот как-то сейчас попробуем, может, что-нибудь найдем. В общем, выехали мы из Драгон Марта. Там на самом деле ходить не обойдешь все. А сейчас мы двигаем куда-то 27 минут и должны приехать на окраину пустыни. Там будет мероприятие, все узнаем сейчас. А еще мы договорились сегодня с прокатом: что саранта поменяем на тилрайд. Это Kia, которую не поставляют на Россию, которая большая, красивая, но ну, мне лично нравится. И в общем хочу на ней поездить, потому что как первую машину в Дубае, ну, если в дальнейшем переезжать ее и ее покупать, мне кажется, она будет прям очень уверенно. Как у нас говорили, убийца Крузака да. должен устать. Кто? Урайт. Right. серьезно? Ну типа он по размерам примерно такой же, как Рузак, ну, да. а он дешевле все таки Три с половиной миллиона стоит там? Нет, нет не, не там. Нет, Здесь вот. он, короче, стоит 150 тысяч дирхам. Это значит, нужно умножить Но на 3, 3 миллиона рублей. В общем, да, я вообще... всегда был сильно дороже. Так его только начали же делать. Ну да, ну у нас его, а, наверное, полисат у нас ставили, да, Урайт right, нет. Но они типа по цене Это были одинаковые. Это одна и та же тачка. А, да. они по цене были одинаковые. Но полисат сколько? Четыре с половиной, наверное? Пять, наверное. 5, наверное. Ну пылесадчик а мне не нравится. На ну да. Ну, короче, я вам покажу, что такое Тилурайт сегодня. Правда, темно будет уже, но тем не менее. То есть его сейчас там загоняют на тонировку, потому что он не тонированный. И вот где-то вечером, после вот пустыни, где вот мы съедем, нам его дадут. Искандер будет ездить на той, значит, длинной коссейки, а я вот хочу на тилурайде покататься. Посмотрим. Но пейзаж, конечно, такой, что глазу не за что зацепиться, пожалуйста. Мягко говоря. Ну, вообще, только за самосвал есть. Ты понял, почему нам сказали потеплее одеться, да? Ну да, да. Но на улице пока 26 градусов. Но не, ну как убрать, только как бы. станет а, темнее, станет холоднее. Штука в том, что ну, мы как бы довольно далеко сейчас в пустыню уезжаем. И там дальше в пустыню, там реально ветра. И сейчас уже не так жарко, поэтому ну, реально можно и подмерзнуть. Вообще, в пустынях иногда даже и до минуса опускается температура. То есть это как бы не, не редкость. А пока 26. Ну и здесь, значит, начинается строение. То есть вы видели, да, где мы ехали? Ничего рядом нет. И мы сейчас с вами заезжаем в оазис посреди пустыни. Значит, здесь какая-то деревня. Снаружи выгляжащая, как будто она стоит внутри пустыни. И так она и есть. Но сейчас мы заедем внутрь. И там сто будут пальмы, зелень и еще какая-нибудь история. Тут, как бы, на самом деле частная такая тема. И тот же Dubai Hills, по сути, точно так же и стоит. Сейчас посмотрим. Ну и все, стоило только повернуть. Вот именно на внутренней дорожке. И здесь пальмы, товарищи, цветы везде растут. Вот, вот откуда берет начало вооружения Азис в пустыне, да? Все верно. Но водопады искусственные. здесь вообще, смотрите, какая благодать! И они ведь эту каждую пальму в пустыне поливают, там с ним поливают цветы, вот это все. На это, на самом деле, тратятся прям бешеные бабки, чтобы вы знали. Слушай, была информация, что одна пальма обслуживание ее обходится... Две ...тысячу долларов в год. Две тысячи. Ну, я тысячу. Но я думаю, от размера пальмы зависит. Вот такая, может, тысяча, побольше, что две Ну и вот... Сможет же деньги просто. О, это очень много. а их тут еще до хрена. А, Значит, тут вот детские площадки. Мы вообще, на самом деле, заехали. Комплекс называется... Не комплекс даже, а локейшн. Дома Хилл Комьюнити. Комьюнити и у них значит детские площадки здесь зоны парков наверняка еще нескольких водоемов есть и так далее кстати не путайте замах хиллс с первым Домах Хиллз. Он похож тоже вот так вот, видишь, визуально. Но сама логика того, как все построено, она очень похожа. Но он гораздо ближе, хотя тоже немножко отдаленная локация. А вот Домах Хиллз 2 это реально далеко, но тут очень привлекательные цены. Ну и в целом, вы видите, что все неплохо построено. Да, выглядит действительно все хорошо. И это тот вот самый случай, когда вы, например, ну вот в Новосибирске где-нибудь живете, там в 30 километрах от города может, 15 даже 20 И когда вот вы, например, от города едете домой 30 минут. Вот это как раз для вас такой же вариант, только в Дубае. И здесь можно там в рассрочку купить, по сути, по цене дешевле, чем квартира где-нибудь там поближе. В два раза дешевле, чем квартира на Марине, по факту, получается. Да? От 800 же? Ну да, что-то Что-то плюс-минус. 800 тысяч дирхам, это примерно 16 миллионов рублей с длинной рассрочкой. Это таунхаус. Это таун, таун это не квартира. Да, но ну, как бы надо просто ездить э, сюда будет домой. Но отсюда можно и не выезжать, потому что здесь комьюнити есть. Ну вот, то есть парки, скверы, прогулочные, пробежечные зоны, то есть все что угодно, пожалуйста. Ну сам принцип комьюнити как раз в этом, чтобы не выезжать каждый день. Сейчас я в общем дальше вам расскажу, в чем еще отличие комьюнити. Смотрите, мы значит приехали на презентацию. Здесь вот человек с указателем показывает нам, как, что, куда вообще ставить. Вот, видите, тоже, типа, давай сюда, братан, проезжай. Короче, я думаю, что мы сейчас увидим здесь огромное количество людей прям огром... и огромное количество еды. Сейчас будем, значит, хлопать в ладоши, слушать речи на английском и так далее. Сервис настолько крут, что нас еще на Гольфхаре куда-то повезут. Куда-то туда. Ожидаем. В общем, что я хотел сказать про комьюнити. Я недавно общался с нашим менеджером Тимуром, и к нему тут скоро прилетает семья. Я ему говорю, почему ты хочешь снять квартиру именно вот в таком же месте, называется Дома Хиллз 2. Они смотрят, ой, Дома просто, а только что он про него рассказывал. Потому что он говорит, что ко мне прилетит дочка, а с ней не no, no. пулять. Потому что здесь создается действительно огромное количество прогулочных мест, детских площадок, воркаут-зон. Ты просто можешь ходить, не переходить, потому что площадь здесь, ну, тут, по сути, конца и края даже не видно. И именно из-за этого вот эти вот таунхаусы, виллы, там, Дубай Хиллз, Дамак Хиллз, Дамак Хиллз 2, то есть вопрос просто бюджета, концепция будет плюс-минус такая же, но ну, и где-то будет, конечно, наполнение тоже отличаться. Ну, и цены. Есть что добавить? Ты все сказал, ну, как бы на Марине такую инфраструктуру вы не найдете. На Пальме вы найдете как бы такую инфраструктуру, но только в урезанном варианте, потому что там будет парк посредине и, ну, так, немножко проположенной зоны на ветвях. А здесь это прям большая такая вот часть с таунами, где можно просто все исходить. Мне кажется, устанешь перемещаться. Ну, то топовый, наверное, комьюнити, если кстати, в целях рассматривать, Дубай Хиллс именно. Там, ну да, да. там и парк, и парк очень кайфовый. Вот, но немножко ценник другой. Ну, везде как бы можно что-то найти интересное, можно найти рассрочки. так что Тут же еще Гринс очень хватают. А, это рядом, с, ну это отдельный район в принципе Гринс, это недалеко от GLT, это рядом с Баршкейц. Вот, но э, там район сам все старый и как бы в нормальном состоянии вряд этот там счет найдете. Там даже те, кто в аренду на год берут, они обычно делают косметический ремонт. Но он очень зеленый, там тоже рядом школы, то есть и погулять можно, и дети пешком могут куда-то ходить. Доехали. Да, мы приехали в сейлс-центр, значит, и что хочу сказать еще, что мы недавно ездили и нашли здесь не очень популярного застройщика, у него, не знаю, если, может быть, сторис видел или нет, там, короче, такое же комьюнити, которое недорогое, находится ближе, чем до hills 1, и 2, а стоит при этом там чуть ли не дешевле, про него будет скоро тоже обзор. Но если интересно, то вы можете спросить, что, как, куда, зачем, почему. Наши ребят что все это расскажут. А сейчас значит, мы будем здесь... Видишь, это? Крипто. Это дамаковская домов... криптоплатформа. Они в альтернативу ипотеки сейчас ее развивают. То есть, если не хотите, чтобы кто-то знал вообще, откуда ваши денежки произошли... Welcome to... Ну а мы вообще с вами находимся сейчас именно вот в этой локации. Дома Хиллс 2 называется. То есть здесь все низкоэтажное, есть несколько э, высоких зданий. И вот смотрите водоемы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще вот такая вот большая спортивная зона. То есть мы же, конечно, с вами увидели только, наверное, ну, типа десятую часть этого просто пока ехали. То есть он супер огромный, супер большой. Но, к сожалению, мы его с вами весь сегодня не охватим. Пойдемте искать еду. Вот вы просто вспомните картинку, когда мы сюда ехали, по какой пустыне, да, мы ехали сюда. А теперь посмотрите, в какой красоте мы находимся здесь. То есть вода, здесь терраса, какой-то ресторан, кофеек попить, там спортивные площадки. Немножко ветрено, но тем не менее, короче. В июле месяце я мечтал о таком бризе. Да охлаждающим. Короче, действительно, большой бассейн, это только один из, если вы помните, на макете я вам показывал. Но, у нифига, так это же для серфинг это станция. Еще... Да, да, да. еще в критик можно поиграть. Мы сейчас пойдем, кстати, на смотреть. Короче, если говорить вот прям так открыто, то получается следующее. Если вы, например, из Москвы, то для вас вот эти вот расстояния будут вообще не расстояния. При этом вы за этот таунхаус заплатите в 3 раза меньше, чем в Москве. Примерно так. Может быть даже в 4 раза меньше, чем в Москве. Но при этом у вас будет здесь вот как самый лакшери проект на Рублевке с такой инфраструктурой, только в 4 раза дешевле. Но в Дубае. Очень крутая организация Пока что мне нравится то есть, Мы с одного года в корону другой да, Мы вот там вот только что попили кофеек Здесь у ребят на серф станции Я так заметил И вот мы сейчас с вами по вот таким вот дорожкам Шуршим какой-то сцене Потому что ребята наши уже добрались А мы-то еще нет Потому что мы то кофеек попили То еще что нибудь Вот почему так везде не делают Вот ну, реально, скажи мне я думаю, что в Дубае настолько сильно вкладываются в структуру, во всякие фишки. Потому, потому что стоит. больше нечем зацепить. Да, климат ну, такой, как бы, прям, мягко, мягко говоря, не всем подходит, и нужно просто создавать эффект вау везде. Ну плюс да. у них же вот это есть э -э -э мания, да, делать круче, делать да. больше, делать лучше, делать дороже вот поэтому я думаю это из этой сфере а мы чтобы знали пока все это время мы разговариваем мы среди пустыни едем то есть здесь вот только песок раньше был вот тот который снаружи а вот теперь мы в оазисе и вот чем мне кайф да здесь жить особенно если вам не нужно каждый день куда-то ездить Знаешь, я здесь же мол а нет. здесь нет молов ну прям здесь молов нет я, я же только вернулся из Уфы на новогодние праздники ездил родителей, короче, в гости. Угу. И у меня тесть и тещи живут от уфы. Но у Булгакова такой есть населенный пункт. Это где-то 35-40 минут от центра города. Угу. И, ну это примерно немножко, столько же, сколько вот мы сейчас Ровно столько же, вот 35-40. <музык> ровно столько же. И мне немножко было в напряг каждый день мотаться. Но я каждый день ездил туда обратно, арендовал машину но вот постоянно мотался. Немножко напрягало, но не так, чтобы совсем сильно. Ну, а им они выезжают там раз в 5-6 дней, вообще не проблема. За продуктами? Ну, условно, там, каким-то делам за продуктами, еще чего-то. Но у них внутри поселочка там есть все. Ну, такого нет, <сalfe> <сalfe> как здесь. Ну, как бы дом нормальный, средний по размеру, и все, дома хорошо, все есть. Вот. а здесь у вас тем более все есть. И если вам не нужно реально по работе каждый день куда-то выезжать, то, по большому счету, ну, что ну, 30 минут 20-40 ехать. Вы просто представляете, вы покупаете э, таунхаус по цене как однушка где-то в Сочи, но в хорошем комплексе, только таун, где у вас огромное количество водоемов, спортивные вот такие площадки, это просто большая часть для игры, типа, ну, просто большой стадион, тут он прожекторов, смотрите, стоит. и как бы еще и есть где походить, и где на велике покататься, и... В целом, ну просто закайфовать, при этом в 4 раза дешевле, чем в Москве, сколько нет, в Сочи сейчас минимальный таунхаус стройки, по-моему, что-то я смотрел, нет, в районе 20, 20 миллионов, сейчас. ну сейчас чуть цените УПА, наверное, в районе да, будет, Дорожью тюльпановка есть. стоит ну про порядка двадцатки, там что-то 16 это за 40 с чем-то метров. И Помните, у вас там 80 метров, 4 этажа. Ну, ну да, 3, да, 3, да, 3 этажа да плюс 3 этажа. 4. Но нормально Да, но при этом смотрите, в тюльпановке как бы есть просто тюльпановка на, по-моему, одном гектаре земли, а здесь этих гектаров земли сотни. Ну да. То есть и а по цене получается дешевле и водоемов куча. Короче, если сравнивать, конечно, устанешь искать минусы здесь. Они, безусловно, есть, но плюсов все-таки больше, и первое – это цена. А я тебе скажу, кстати, почему вот ты немножко раньше говорил, Тимур в Дамакхилсе, ну, в первом, правда, да, решил остановиться с семьей надолго, с дочкой ездить гулять и так далее. Так вот, Тимур прожил последние пару лет в Москве, и он говорит, да меня там полчаса расстояния вообще не пугают. Я в Москве там ездил на работу часа полтора, мог добираться. Поэтому это вообще не проблема. Типа в Дубае нет отдаленных районов. Здесь, на самом деле, благодаря э, хорошей логистике самих дорог, реально добраться из одного края города в другой за 40 минут, как бы весь город пересечь, вообще весь. А в городе 4, там, с половиной миллиона населения на сегодняшний день. Это если грязно еще считать, потому что туристы постоянные, а их в огромном количестве много. Короче, господа, можно много об этом говорить. Мы пришли вот куда-то сюда. Сейчас нам что-то здесь будет рассказывать. А мы это будем слушать, потом это значит вам переводить, рассказывать и так далее. Что это за лев? Здравствуйте. Всем привет. Артем сегодня сделал две сделки, насколько я знаю. Нет сегодня одну, а другую еще вчера, или вчера, там, где они, или просто... Поздравим никого, его. Не а, а еще поздравим сегодня Тимура, потому что у него произошло, а, да скажем, боевое крещение, и это вообще первый случай у меня в истории, когда нас кинули на комиссию. Чуть-чуть-то дали. Да. Но, тем не менее, мы, короче, будем пересматривать условия работы повторички именно в Дубае, потому что очень некрасиво получилось, как бы клиент в любом случае не пострадал, но мы приобрели прям большой опыт. Я тут важные вещи говорю. веселиться, пою. Ладно, а тебя с опытом. Ты красавчик, а тебя со сделкой. Все. Два часа подготовки И сейчас 15 минут презентации будет. Демак Хиллз ну, 2 это настоящая иллюстрация того, кто мы на самом деле. Я уже уж на это как это, а, ешь какой-то. А, Nike. Нет, Adidas. Eat. Что? Ешь, ты e и играй. Ешь, ты и В общем, пока ребята там рассказывают, мы дежурим возле еды. Здесь паста, какой-то плов на твермишель, здесь рис, это все еще подогревается, и вот салатики еще есть, но я думаю, что мы не будем этого дожидаться, потому что... Сейчас, если мы дождемся, пока презентация закончится, мы просто встанем в пробке. Так, вроде вот все люди приехали на машинах, а вы видели, через какую маленькую щелочку мы сюда заезжали. Кто-нибудь затупит, что-то произойдет, поэтому надо потихоньку отсюда уезжать. Презентация, конечно, хорошая, потому что сейчас ребят послушают, их покормят, у них останутся хорошие впечатления. Они, знаешь, вот это, как называется, позитивное подкрепление. Это послушал, он хорошо поел, ты думаешь, что, блин, что было классно. А потом сразу пошел клиентам звонить и сразу пару таунов им загнал. Да, господа, в любом случае, как бы, локацию вы увидели. Тауны стартуют от миллиона триста в новой очереди. Но ну, знаете, что можно э, уже готовых там чуть дешевле купить. Правда, без рассрочек, но тем не менее, как бы, можно поискать. У нас есть специальный специалист, специальный специалист который может вам это все найти. Но это да, по условиям, вы звоните и уточняете. Двигаем Битович. на парковку, первые, стартуем. них у них, у них арбитр там даже есть. Короче, Видимо, мы, мы брали, пока компания едем, платят. ребята здесь играют в футбол. У них там тренер, арбитр. И это все на территории, вот вы видели, да мы в пустыню заехали и здесь вот все. А здесь, здесь еще вот волейбольная кор, площадка. А, да. волейбольная, да, да. Да. Ну и теннисный корт здесь тоже есть. Смотри, да. зеленью сколько. Вот, да. Просто. да. Просто вообще даже ночная такая атмосфера здесь выглядит очень круто. Да. По-моему, бастетбол, Да. Ну, вообще, напишите там в комментах, как вам по кайфу или нет. Вот такой комьюнити. И еще раз повторю, что это, ну, типа, в 3-4 раза дешевле, чем в Москве. Плюс еще и гольф-кары вот такие вот гоняют. Здесь, значит, водоем. А, ну, в это любом случае... -ривер называется. Это называется. когда ты, типа, круг какой-нибудь садишься, просто расслабляешь, ничего не а, делаешь. А, это как в вот Да, да, да, да. Тебя вот течение медленное вот так вот переносит. Вот. Ну, круто это же, а. Короче, мы, на самом деле, снимем здесь э, видос на тему, что вообще здесь продается, это будет прям большой видос на, на MyHills 2, потому что он достоин внимания, да, он как бы находится чуть на отдалении, но тем не менее цена все компенсирует. И это будет чуть позже, ну, в течение недели-двух, наверное, мы это все снимем. Но, опять-таки, если вы хотите что-то подобного формата где-то поближе, тоже есть варианты. Есть варианты в Первом Дамаг Хиллс, есть варианты в Лагунс, например. Лагунс очень классный комплекс, тоже можно рассмотреть, будет немножко дороже. Поэтому, короче, если в целом интересен формат, оставляйте заявки, а там уже дело техники подберем. Причем мы сделали специально для вас форму обратной связи, чтобы не нужно было звонить нам. Просто пишите, мы уже там дальше с вами связываемся, вот, для облегчения вашей жизни. Ну а мы сейчас двигаем менять тачку. Эскандер решил, значит, стать ну, ты... капитаном корабля, да. Сейчас он сравнит, что лучше Кусейм, которая в Сочи, или Сорента, которая, которая здесь в Дубае. Он просто ездил и говорит, что, блин, прикольная тачка. Да, говорит, прокачусь Причем она новая? Там пробега 1300 километров всего. Он говорит, может быть, такую здесь приобретет, а может и не приобретет. Присмотритесь, такое ощущение, как будто в Москве где-то по ТТК едем. Тоже дом такой высокий. Светится весь, прям видно, что густонаселенный. Тоже, а там реально окон столько, я давно не видел. Да, прям и здесь тоже народу прям много кто живет. Чё искандер, искандер, искандер. Ха -ха. Как я тебе, саренто. Мотор ну, слабенький, да? Ну здесь слабенький, он. мне кажется, два литра вообще. Ну он такой, ну это, короче, самая овощная комплектация, она, наверное, переднеприводная еще. Она не едет, да, на редкость. А коробка неплохая. Ну, даже слышно, мне кажется. Еще она орет гораздо сильнее, чем ускоряется. Как после Q7? Ну, не КУ 7 Не КУ 7 Но да. новая. Вот на эту, значит, мы будем менять тачку. Kia Telluride. Большая. Вместительная. Здесь три ряда сидений у нас. Это, кстати, еще все регулируется здесь. Вот так вот. А, возможно, мы даже на ней ваман с вами сгоняем Она без электропривода Она тоже простой комплектации без В общем, господа Мы доехали сейчас до парковки Хочу сказать вам, что Тюлурайт Пушка едет очень хорошо Но проблема в том, что они почему-то В очень простой комплектации То есть здесь даже не климат а Вот этот экранчик небольшой Здесь стрелки, здесь тряпка Но сама по себе машина выглядит Во-первых, красиво, едет хорошо и вот здесь галоген еще, а снизу диодные. Вот. Вы сегодня много что увидели. Я надеюсь, кайфанули. Увидели, сколько стоит недвижка в Домах Hills 2. Много что посмотрели наш новый офис. Посмотрели, где можно купить стройматериалы. Вдруг, если вам это нужно. Ну, а если вы хотите купить недвижку, то ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Просто заполняйте форму, либо позвоните нам, и мы с вами пообщаемся, расскажем все, как есть. Есть что добавить? Нечего. Удачи вам, всех благ и пока.